Добрый день, меня зовут Левин Андрей Львович. Я президент Международного университета сетевого обучения. Университет занимается обучением взрослых людей, методом современного ведения бизнеса. Скорее малым предпринимательством, чем крупным. Но мы считаем, что это одна из важнейших задач, о чем, в общем, постоянно говорит наш президент. Значит, тема сюжета сетевой маркетинг. Вы смог об этом говорить. так немножечко, если по истории коснуться, да, в России, Годов. И вот как раз таки с того времени и до сегодняшнего, у сознания да, наших российских потребителей сложилось такое не самое приятное впечатление как раз таки из-за тех финансовых пирамид, которые тогда существовали. Что сейчас есть сетевой маркетинг, и, соответственно, вот да, что это такое? Это лекция минут на 40. Нам нужно. Дамечко. Да, нам на 3 минуты, да, я понял. Появление сетевого маркетинга в России в середине 90-х годов позволило несмотря на, все, на весь негатив, который существует сейчас, хотя это уже и не так, позволило в то время трудоустроить, реально трудоустроить, более 5 миллионов человек. Появление сетевого маркетинга в России в 90-х годах позволило начать стремительное развитие индивидуального предпринимательства. Многие законы, которые принимались на рубеже 90-х и 2000-х, были приняты по настоянию, ну, скажем так, сетевых компаний. В 2002 году была создана российская сетевая партия развития малого и среднего предпринимательства, которая защищала интересы именно сетевого маркетинга. Но если говорить чуть вперед, в 2007 году Геральдической палатой при правительстве Российской Федерации принят орден «Золотая сеть», который вручается лидерам и руководителям сетевых компаний за, ну, скажем, инновации и ну, новые методы ведения бизнеса. Что сейчас сетевые компании? Мне уже не нравится название сетевые компании или сетевой маркетинг. Почему? Сейчас это совершенно легальные зарегистрированные, ведущие ну, крупный бизнес. Я не буду говорить о монстрах. Да? Самая большая компания в России – это «Рифлейм». Это никто не оспаривает. Два с половиной миллиона зарегистрированных сотрудников. То есть это не потребителей, а тех людей, которые получают от компании зарплату. Ну, это сравнимо, пожалуй, ни с кем. То есть на нашем рынке таких компаний больше нет. Ну, может быть, «Газпром». Сейчас в России оперируют около пяти тысяч компаний, работающих по принципам сетевого маркетинга, в которых получают зарплату около 10 миллионов человек. Вдумайтесь в эти цифры. Нельзя обмануть 10 миллионов человек. Бесспорно, какие-то искажения, не очень красивые моменты существуют. Но я на прошлой неделе был в банке где меня обманули, ну просто обманули. Должен ли я после этого написать гневную статью там, Филиппику о том, что банки у нас обманывают людей? Обманывают сетевые компании в основной своей массе, это совершенно нормальные компании, ведущие легальный бизнес, основанный на распространении легальных продуктов легальными методами через индивидуальных предпринимателей. Что происходит с человеком, приходящим в сетевую компанию? Ну, или стремящимся открыть свой бизнес? Вот если вы решите открыть свой бизнес, у вас есть три пути. Какие? Первый – открыть бизнес самому, ну, палатку. Второй – купить готовый бизнес – ну, то есть прийти купить палатку уже с готовой там, клиентской базой. Третий – прийти в сетевую компанию, где вам предложат, в общем-то, тоже купить ну, франшизу, да, модель готового бизнеса, в котором есть все – документация, продукт, легализация, способы продвижения и, собственно, клиентская база. А обманывают ли сетевые компании? Ну, не более, чем любые другие компании. Продают ли они плохой продукт? Не более, чем любые другие компании на рынке России. Скорее, даже менее. Вот Хорошо зная сетевой мир, работая с ним с 2000 года, очень плотно. Ни одна компания выросла на наших руках в университете за 10 лет существования. Почти 10 лет существования. В следующем году будет 10 лет. Обучалось более 15 тысяч человек. Мы не открытое заведение, то есть мы не принимаем людей с улицы, но мы стремимся научить людей новым методом работать. Сейчас мы очень много учим работать в интернете. Хорошо, люди работают, все нормально. По Основной успех компаний такого типа лежит в том, что они предоставляют человеку второй шанс. Что это значит? Вот представьте, я очень часто говорю это на своих лекциях. Представьте себе, что вы пенсионер. Вот предпенсионный возраст. Женщина, вы ходите на пенсию, работали бухгалтером в крупной организации. Что происходит с вами в тот самый день, когда вам выручают пенсионное удостоверение? С вами происходит крах всей жизни. Вчера еще вы были уважаемый человек, получали достойную зарплату. Вас уважали в коллективе, дети и все. Бац, вам вручили пенсионное удостоверение. Денег нет. Люди вас не уважают, вы никто. Что вам говорят дети? Дети говорят, ты бабка, сиди с детками, с внуками. Ну, это крах. Молодая еще женщина, привлекательная, очень часто с огромным жизненным опытом. Куда она может пойти? Никуда. Никому она не интересна. В сетевых компаниях ее возьмут с распростертыми объятиями. Почему? Огромный жизненный опыт, огромные связи, стремление работать и масса свободного времени. И самое главное, отсутствие денег как таковых. Приходя в компанию, человек получает готовый Готовую модель индивидуального бизнеса. Что ему нужно? Зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель. Спасибо э -э, правительству, это теперь носит заявительный характер. Написал, зарегистрировался. Дальше приходи, работай. Для этого сетевые компании, в отличие от компаний традиционного бизнеса, предоставляют все инструменты. Обучение. Нигде в России не учат бизнесу так, как учат в сетевых компаниях. Нигде мы не можем найти такую аудиторию, которая есть в сетевых компаниях. Нигде никто не думает о том, как научить молодых людей, средних людей, среднего возраста, пожилых людей ведению собственного, активного, доходного бизнеса. Я не хочу говорить, что в сетевых компаниях люди зарабатывают миллионы, все зарабатывают миллионы. Это неправда. Есть, кто зарабатывает много, есть. Но Средняя заработная плата, ну, скажем так, средний доход в сетевых компаниях, он, в общем-то, равен среднему доходу по стране. То есть 30-50 тысяч. Хорошо это для пенсионерки. Если учесть, что она в это время занимает, ну, в время ее работы составляет 2-4 часа в день, не только с двумя, но и с большим количеством выходных, я думаю, что это прекрасно. Наверняка возникнет вопрос, как отличить сетевую компанию от пирамиды. Компания прямых продаж и сетевая компания – суть одно и то же. Единственное, ну, я применю термин, который понятен любому сетевику, глубина проникновения ниже. Компания прямых продаж, ну, допустим, Арифлейм, стремится к созданию плоской сети, распространителей. Что это значит? Когда много распространителей с невысоким уровнем э, структуры, да, ну не, нельзя все объяснить э, в коротком. Э, это компания прямых продаж. Она ничем то, все то же самое. Вам дают модель, э, вам дают продукт, вам, да, вас с вами рассчитываются, но при условии, что вы платите налоги самостоятельно. Все, что нужно, зарегистрироваться, э, зарегистрировать ИП. Сетевая компания, там глубина структуры может быть больше. Вот и все, разницы никакой. В компании прямых продаж основные доходы получают продавцы, то есть те, кто продают. Не буду приводить примеры, все их знают. Есть хорошие компании, ну как хорошие, спокойные. Есть компании не очень хорошие, ну раньше говорили, э, добрый день, я представитель канадской амтовой компании. Да? Было такое. Ну, сейчас это уже миф, таких людей уже нет. Все научились работать хорошо. А в сетевых компаниях все-таки основные деньги идут за создание бизнеса, то есть за построение структуры, за построение собственной небольшой компании в своем регионе. То есть я могу сказать, что средняя сетевая компания… На российском рынке насчитывает около 100 тысяч дистрибьюторов, средняя, некрупная. И имеет представительство во всех городах-миллионниках и крупных, ну практически во всех региональных центрах. То есть 60-70 представительств и около 100 тысяч дистрибьюторов. Что такое дистрибьютор? Это не только тот, кто продает. Для меня это тот, кто получает доход в компании. Теперь отличие от пирамиды. Отличие только одно – сетевой компании всегда есть продукт и вступая в сетевую компанию подписывая с ней дистрибьюторское соглашение то есть соглашение о продаже продукта вы всегда на свои деньги получаете продукт то есть что то что можно взять в руки косметику бады парфюмерию белье ну все что угодно страховку в конце концов ну неважно. важно Пирамида всегда, вам говорят, приноси деньги, приводи людей, они приносят деньги, с них ты получаешь доход. То есть деньги с денег. И в пирамиде, поверьте мне, нет ничего криминального. Криминальной она становится в тот момент, когда руководство пирамиды решает забрать деньги и не отдавать всем остальным. Любой банк, извините, может быть банкам это не понравится, любой банк это пирамида. И банковский кризис восьмого года был связан именно с тем, что количество долговых обязательств, выданных банками, превысило количество кредитных обязательств, полученных банками. Вот и все. Но это та же самая пирамида. Любой банк, Сбербанк собирает деньги под себя, аккумулирует их и выдает остальным слоям населения. Хотя я, конечно, против пирамид. Но против только потому, что они криминальны по сути. Они строятся всегда с намерением отнять деньги, то есть ну, украсть, то есть, собрать, саккумулировать и убежать. Поэтому я против. Каждый третий житель планеты – клиент сетевой компании по миру. В России каждый второй клиент. <связь> то есть, выйдя на улицу вы и начав опрашивать, вы всегда найдете человека, который что-либо, когда-либо покупал в компании сетевого маркетинга. Честь им и хвала за то, что они смогли донести продукты до самых отдаленных городов России. По роду своей деятельности я очень часто езжу в командировке. И... На карте России нет города, в котором я бы не бывал. Но не потому, что я люблю путешествовать, потому, что туда меня зовет э, пытливая мысль сетевиков, которые хотят учиться. Я проехал все города Северного Кавказа. Я был в Чечне, я был э, в Назране, я был... Э, ну, не буду перечислять дальше, в, в, в любом из них. Э, в Сибири практически в любом городе. В Ханты-Мансийске, в Салихарде, в Лангепасе. Не каждый выговорит, но и там есть сетевая компания. Да. Каждый, второй. Каждый второй. Это очень большой, кстати, мне ну, Какие вложения нужны, чтобы открыть такой вот свой бизнес? Если говорить в цифрах, от 1000 до 10 тысяч рублей. Это для того, чтобы вступить в сетевую компанию, стать ее дистрибьютором, получить право покупать продукт на складе компании по дистрибьюторской цене. В сетевой компании, как и в любой компании традиционного бизнеса, всегда есть две цены. Первая оптовая, это называется дистрибьюторская, и розничная этапы, которые вы должны продавать всем остальным. Конечно, нужно четко понимать, что в сетевой компании основа дохода продажи. А если полностью вот, человек захотел открыть подобную компанию, каков должен быть стартовый? Сетевую компанию, да. такую же, как компанию традиционного бизнеса. Несколько миллионов долларов. То есть не ну, если вы хотите стать владельцем. Если вы хотите внутри компании открыть свою маленькую компанию, я сетевик, я хочу построить, то здесь чем и привлекателен сетевой бизнес. Вот вы заплатили, допустим, 10 тысяч рублей и стали дистрибьютором компании. Нашли двух человек, там, Машу и Пашу. Они тоже вступили в компанию. Они купили продукт и тоже хотят работать где? В, уже в вашей компании. Вот таким образом за ну, в не очень большой период от шести месяцев до, до года вы можете построить в своем регионе организацию с оборотом около миллиона рублей в месяц, которая будет приносить вам доход, ну, 100 тысяч рублей. То есть 10% от миллиона. На это вы потратите примерно год. Это работа, это не развлечение, это не вот, вот так, это работа. Каждый день вы должны находить людей, которым интересны идеи продвижения данного продукта. Неважно, какого. Это может быть как страховые продукты, информационные продукты, парфюмерия, косметика, бады, одежда, питание, любые. Ну, практически все. Я могу сказать, что сетевые компании не занимаются алкоголем, не занимаются ювелиркой, золотом занимаются как инвестиционным продуктом, хотя я не считаю, что это правильно, но это мое личное мнение, не занимаются автомобилями, недвижимостью занимаются. Есть сетевые компании, которые занимаются недвижимостью, по-честному. Я знаю компанию, ей 10 лет. Она построена по принципу сетевой компании и такой… И в общем-то пирамиды, как строительные сберкассов. В Германии очень штрайшпакассы вот называется строительные сберкассы. То есть вносят деньги, потом потихоньку накапливается, на это покупается часть вышестоящим покупается, потом поскольку я хорошо очень знаю владельца, он кристально честный человек, очень боязливый, Он вот 10 лет за эти 10 лет они выполнили все свои обязательства. Они купили очень много квартир. В Москве ни одной, в Подмосковье. В Москве нереально. В Подмосковье покупают квартиры люди. Два-три года ты купил квартиру. Не без особого напряжения. Все твоя задача приводить. Почему они не разваливаются? Не воруют. Просто они не воруют. Они поставили цель. Зарабатывает ли он? Да, зарабатывает. Немного. Ну, где-то там 100-150 тысяч в месяц. Он вот как владелец компании. Ему хватает. Он идет за идеей. Он строит этот бизнес. Он счастлив. И вокруг него собрались там... Она небольшая, может быть, там в ней тысячи человек, может быть, полторы тысячи. Кто-то приходит, кто-то уходит, кто-то до сих пор платит им, кто хотел получить квартиру быстро и смог доказать свою полезность, он возвращает деньги, которые компания ему как, ну, дала в долг за проценты. Неправильный вопрос, сэкономить ни на чем нельзя, можно заработать. Заработать в сетевой компании можно заработать на том, что действительно вы не тратитесь на активную рекламу, вы не тратитесь на аренду крупных складских помещений, потому что вам доставляют товар из Москвы. И в основном, конечно, конечно, в основном компании в Москве, крупные компании. Но что значит не тратитесь? Реклама это вы. Вы должны постоянно что делать рассказывать людям о том, какой, каким продуктом вы пользуетесь. Вы должны рассказывать о результатах. Если вы продаете косметику, вы должны быть красавицей. Если вы продаете БАДы, вы должны быть здоровым человеком. Это лучшая реклама. То есть сэкономить, сэкономить плохое слово, заработать можно. Это идеальная модель бизнеса для индивидуальных предпринимателей микрослоя. То есть вот слой микробизнеса. Сейчас происходит в сознании ну, обычного человека происходит слияние, вот смешивание понятий традиционного и сетевого бизнеса. Сетевика образца 90-х, который с сумкой шел по офисам и квартирам, давно нет. Забудьте об этом. Сейчас крупные компании... Традиционного бизнеса, ну, ритейловые компании, вот крупные сетевые магазины используют приемы сетевого маркетинга. Премии, выплаты, ну, пусть косвенные, да, собери 10 крышечек, получи мишку, собери с 1000 баллов, получи бокал, телевидение показывает эту рекламу. Это приемы, придуманные нами в свое время не ими. Не мы взяли, они у нас. Не хочу противопоставлять, но тем не менее. Сетевые компании создают и шоурумы, и крупные, выстав... уча... принимают участие в выставках. И вот мы сегодня будем в офисе одной сетевой компании. Вы увидите, он ничем не отличается от офиса любой компании традиционного бизнеса. Все то же самое. Единственное, что средства которые тратятся в компании традиционного бизнеса на рекламу, на маркетинг, да, то есть исследование рынка. Здесь тратится на вознаграждение людей, которые являются рекламой и которые сами исследуют микрорынок. По большому счету сетевику достаточно завязать знакомство ну, в своем многоквартирном доме и привозить туда людям продукт. И с этого иметь достаточно денег, чтобы жить безбедно. Представляете, вот вы живете в многоквартирном доме. 12, там 16 этажей, 5 подъездов. Вот вы всех снабжаете, ну не знаю, там парфюмерии. Возьму самый нейтральный парфюмерией. Всем нужна, всем. В этом доме живет около 4000 человек. Из них половина женщины, 2000 ну, дальше не буду считать, дальше уже будет понятно. Но снабжая их раз в месяц одним флаконом духов... Две человек. Нужно, нужно женщине в месяц флакон духов? Нужно. Вот 20 миллилитров, это вот такой флакончик. Вы будете с каждого флакончика получать 400 рублей, ну пусть не пусть тысяча. Это сколько денег? Это 400 а тысяч. Вот еще... Работая в нескольких компаниях, вы вряд ли достигнете, ну сногсшибательного успеха. Вы будете зарабатывать на жизнь. Но стать действительно предпринимателем с большой буквы, чтобы потом гордиться. Разные компании, разный продукт, разные компании, разные философии, разные концепции, разные мысли, разные чувства. А вы будете приносить одно и то же. Ну, скорее всего вы будете разносчиком. А вот предпринимателем с большой буквы вряд ли станете. Вот Заострюсь. Предприниматель с большой буквы может быть, это будет звучать очень громко и пафосно, но сетевой маркетинг спасает Россию. Как в 90 году снятие жуткие сцены вот, кризиса 98-го года, когда люди разорялись в одночасье. Я могу сказать, что именно тогда я обратился к идее сетевого маркетинга. Я не разорился, у меня все было хорошо. Я уже тогда занимался информационным бизнесом, но я понял, что это... Место, куда люди, потерявшие надежду, могут, могут прийти и там использовать. Сейчас социальную напряженность в обществе во многом снимают компании сетевого маркетинга. Мы работаем в, одном, в одной связке с президентом, пусть, конечно, президент об этом и не знает, но они стремятся к снятию социальной напряженности, и мы стремимся к этому же. Люди, не нашедшие себя а, в традиционном бизнесе, не, не имеющие возможности открыть свою собственную компанию, в сетевом маркетинге имеют такую возможность, открывают. И поверьте мне, я знаю очень много людей. Андрей Львович, расскажите, пожалуйста, ну, многие компании сейчас уже предлагают еще инвестиционные продукты. Вот как раз это своеобразная пирамида. Насколько это имеет вообще вот под них, под их основами? такой? Я, ну, как я ответил уже на этот вопрос. Дело вот в чем. Если это комп... вот постарайтесь понять, отличие между пирамидой и криминальной пирамидой только в том, Хочет человек украсть или не хочет? Если он строит инвестиционную компанию для того, чтобы... Ну, нашел где-то он такое место, куда, вложив деньги, можно получать 30-50% годовых. Хорошо это. Если это место хорошее, ну, пусть собирает. Если он реально хочет украсть деньги, так он украдет. Поэтому здесь говорить о том, что пирамида плохо. Нет, все, все в мире построено на пирамидальном принципе. Когда говорят «вертикаль власти», нужно говорить «пирамида власти», потому что внизу мы, вверху мы знаем, кто. Ну, кризис как-то сказался на данном сегменте? На сетевых компаниях сказался в лучшую сторону. К нам приток а, людей усилился. То есть очень много людей пришло в наш бизнес и нашло себя здесь. Но надо понимать, что кризис 8 года отличается от кризиса а, десятилетней давности. Просто тем, что сейчас кризис ударил по тем, у кого были накопления. У кого не было ничего, так тот ничего не потерял. Тогда было хуже. Но сейчас многие обратили внимание на то, что сетевые компании продолжают функционировать в активном режиме. Продукт всем нужен. Сетевая компания никогда не будет продавать продукт, который никому не нужен. Она никогда не будет открывать офис в том месте, в который не придут люди. Она никогда не будет заниматься ерундой. Она, вы не встретите в сетевой компании ситуацию, когда офис открыт с 9 до 6. Он может быть открыт с 8 до 12 и с 16 до 22. Он может работать круглосуточно. Почему? Люди работают на себя. Не на дядю, не на Газпром. Спасибо большое, пожалуйста. Да, пожалуйста.